Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды Ну что, у нас с тобой две награды за Лигу Мастеров и Лига Самураев Я больше уверен, что я сейчас нахожусь в Лиге Самураев, наверное, две звезды, а может быть даже одна Почему? Потому что я не играл, ну, почти два дня, друзья мои, почти два дня Давай посмотрим, где меня сейчас держат Нет, смотри-ка, Лига Самураев, но 95-я позиция, то есть еще немножко, и я бы... Свалился до двух звездочек Так, ладно, зайдем с тобой в магазин Откроем бесплатно Пак Нам здесь ничего не достается, к сожалению Так, по заданиям Здесь награду забираем Пройдите одну серию испытаний Давай, наверное, пройдем серию испытаний Одну, да? Потом... Ну, ребят, сегодня у нас будет, наверное, только арена, потому что все события, которые у нас были, да? Мы с тобой одно прошли полностью, а второе мы даже не будем трогать, потому что э, оно нам не нужно. Из-за того, что там разыгрываются черепашки-ниндзя. А у нас они, именно те, которые там разыгрываются, все прокачаны до 5 звезд. Поэтому сегодня только арена. Ну, в принципе, эта неделя, наверное, будет у нас чисто ареновская, потому что... События у нас откроется только в пятницу А пятница у нас когда? Завтра Да, наверное, завтра мы с тобой Пройдем Два новых события, которые там откроются Так, а здесь у нас что? Давай, наверное, накажем С тобой Джастина Упс Слушай, а он не упал? А если вот так вот? Шварк Так, теперь, наверное, мы с тобой сделаем тройной укусик Именно Крипу Ребята, не было долго Видосиков из-за того, что, ну кто не в курсе, да? Работа, ребят, работа Конечно же, я работаю У меня есть основная моя Как говорится, работа и профессия а я... здесь уже, как говорится, свободное время уделяем Так, давай сюда вот бомбанем Ну, все, крутенько, друзья мои Значит, прошли мы с вами одну серию испытаний Соответственно, за это сейчас получим с тобой награды И нам нужно дальше искать на сплинтера Что? Естественно, детали Так, давай-ка посмотрим, где у нас там сплинтер И что нам нужно на него найти Шляпы мы, по-моему, с тобой полностью нашли, да? Нам нужно... О, наушники 9 штук 9 штук наушников И тогда, ребят, мы сможем его Прокачать скилл Ну, как всегда, зеленая колба Вот Так, мне надо было 9, да? Получается 8 7 так, семь наушников, все нужно найти Да что ты будешь с этой колбой делать, а? Вот скажи мне на милость Подсовывают мне Нет, ну это уже невозможно Так, 6, да, получается? 6. Тут мутаген еще выпадает Опять зеленая колба Может быть нам здесь попробовать лучше Журнал современной хроники Да кому они нужны, а? Скажи-ка мне на милость Вот, еще один наушники Так, ребят, ну что, мы задание выполнили Поэтому будем уже в следующей серии тогда искать Забираем здесь награду И нам нужно с тобой поднять уровень персонажа Уровень персонажа нам придется поднимать А давай, змея карай Нас хватит с тобой Ага, вот уж дудки Не хватает, ребят, там 10 тысяч нужен мутагена А у нас всего лишь 8300 Тогда давай, наверное, сплинтру Нет, карайки Раз мы с тобой карайку качаем Тут вообще 13 тысяч Нужно мутагена, что за дела, ребят Что происходит Кого мне можно Прапать, эй Вот, Рафаэль, надеюсь, ты-то как Спасибо тебе большое Вот, друзья мои Прокачал я Рафаэля космос Ну, то есть, для того, чтобы забрать полностью награду Ну что, у нас с тобой 23 отката Сегодня я еще Ух, жетончики обязательно Нужно будет сегодня разыграть так, давай зайдем с тобой в магазин, посмотрим, что у нас тут Все чисто 55 монет, соответственно, я ничего не смогу приобрести И жетоны у нас с тобой всего лишь 70 штук Мало, мало, ребят Ну и, как ты понимаешь, я не смотрел еще видосики И не получал откаты Это я все уже сделаю за кадром Ну, а мы с тобой, наверное, рванем на турнирную арену Потому что надо, ребята, бустить Конец недели уже практически, у меня один выходной короткий впереди, поэтому там уже пойдут ночные смены Естественно, я не смогу играть должным образом Поэтому, ребята, надо максимально выжить сегодня и завтра Так что давай будем приступать И для этого, естественно, я, ребята, беру Армагоны, чтобы быстренько нам с тобой продвигаться как можно быстрее вперед Ну, занимать, я имею в виду высшую лигу так, ну здесь мы будем не только одним Армагоном с тобой да? Мы будем, наверное, брать сейчас Именно всех вот этих Усаги Кто там у нас еще будет? Лео Вот, 15-19 Давай возьмем Леонардо И опять же вместе с ним пойдет у нас Четверка бравых Слабеньких бойцов Ну, я здесь, ребята, больше уверен, что Леонардо Нас не подведет, ведь не подведет же Да нет, ну не должен Он же не Джастин Этот Джастин только может тебя подставить а Лео косит всех И то же самое, я больше не уверен, сделает наш Усаги Так, давай Нам нужно с тобой в гуны, Три звезды как минимум сегодня добраться А вот получится ли? Не знаю, ребят Сейчас уже все устоялось, понимаешь? Уже все стоят на своих местах, уже... Как говорится, укомплектовано все. Я просто сейчас пробиваюсь через вот эти укомплектованные ряды. И тем самым я кого-то смещаю немножко ниже по статусу. Вот, Усаги, как всегда, ребята, великолепен. Он меня никогда не подводит. В принципе, все отлично. А вот дальше уже начинается небольшая проблемка. Тут уже, как говорится, бабуля надовы сказала. Либо-либо. Да что ж такое-то? Не мог, что ли, залететь, а? Смотри, у нас с тобой есть 15-19 Ну, давай возьмем Серегу, наверное, да? А, Шредер, Ну, шредер то еще тоже Он тут может, ребята, навалять люлей Мы прекрасно знаем, что он делает постепенный урон Вешает, да, на свои жертвы И я думаю, что он и в этот раз он меня не подведет Ну-кася Ему даже не надо было никакой постепенный урон вешать Он просто их всех сразу наказал и это круто Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше Мы дойдем до Бакстера ступана когда вот там уже будет, ребята, проблема Ну а мы с тобой уже в Сёгунах 96-я позиция Ну-ка Может, хватит уже 15-20 Ой, 15-19 Дайте мне, пожалуйста, 15-20, а? Ну серьезно Я же заслужил это, друзья мои Ну и согласитесь Отличный буст у нас идет И могли бы вполне дать, но не видишь, они они жадничают, они не хотят -ни, ни в какую Вот супостаты, а, ты посмотри на них Ладно Так, берем с собой Рафаэля э -э, Здесь беру Бакстера Слушай, в принципе, Бакстер, я думаю, здесь по инициативе Пускай он слабенький, но враг-то еще слабее И он, соответственно, должен сходить первым это в теории Посмотрим, как на... На... в самом деле будет Да, ребята, он ходит первым Тыч. Как ты видишь, у всех постепенно урона висят Поэтому они не жильцы здесь Нормуль Ну что же Мы с тобой двигаемся дальше И посмотрим сейчас, на какую ступеньку приземлимся И я уже прикину, сколько мне нужно еще боев сделать Не забывай, что у нас Ага, 76 То есть 20 ступенек пролетаем, да? Ну видишь, здесь уже нам взять в принципе есть только двоих кого-то брать. Ну можно, да, например, там Ваньку и не хотят. Ты посмотри, а 15-19 держится планка и все. Я их не могу даже сломить. Они не поддаются, прикинь. Ладно, возьмем с тобой, наверное, Миша или Маша, наверное, Миша скорее всего. Берем с тобой, короче, Ванюшку здесь и Зека. Нет, я возьму Ваню и... Да мне здесь, кажется, и Кареки будет достаточно вместе с Ванькой. Ой, друзья мои, если я ошибаюсь, это будет крах. Это будет крах полнейший для меня. Но я знаю, что карайка хуй... Хуй... будет первой ходить. Это факт. Дальше Ванек, надеюсь. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, давай, пулеметная дробь. Изи! Молодец, Ванек, не подвел меня А вот будь на его месте Джастин То, скорее всего, он бы сфейлился Так, ну что, мы с тобой приземляемся на 50 Ага, 56-я позиция Ну и как я и говорил, 20 ступенек мы пролетаем Вот, 15-20, наконец-то а Здесь я возьму Хм Интересно Давай вот так, наверное, с тобой возьмем еще Донателло здесь Это просто подстраховка Потому что я не уверен в Джастине, если честно, ребят Он меня уже, ну, нету, как говорится, доверия ему Я ему два раза давал шансы такие, чтобы исправиться И ничегошеньки он не исправлял Тем более здесь был Хан плюс Майки Нифига, у Хана инициатива круче, чем у Микеланджело? Вот так фокус, друзья мои так, ну-ка, сюрики Изи Слушай, ну, неплохо Ну, Рахзар, согласись, хорошо сыграл, да? Свою роль в провокатора Он просто идеален для этого Так, ну что? 37-я Так, тут 19 ступенек мы с тобой пролетели Давайте, давайте мне 15-20 Вот, опять, опять Маша или Миша в общем, тот же самый персонаж И здесь я возьму, наверное, Зека вместе с э, Железноголовым Почему Зек и Железноголовый, ребята? Ну, здесь все просто Во-первых, Зек у нас, хоть у него не очень сильная атака Но у него есть замедление времени, да? Соответственно, враг будет долго копить инициативу Ну, просмотрим Правда, не на всех повесится, наверное Но на майке повесилось, Как ни странно Тут, наверное, добивка не получится, да? Mm -mm. А вот теперь, а вот теперь крах. Полный причем. Так, ребятульки все замечательно. Бусимся с вами как никогда. Давай посмотрим, куда мы сейчас с тобой приземлимся. Я думаю, где-то будет 17 16 позиция. Окей. Так, и мы с тобой берем 15 2 Подожди, а может быть дадут что-нибудь посерьезнее? Например, 15-21. Не? не, не хотят Ух ты, давай возьмем с тобой Натали Батали Как, как звучит, да? Оригинально, Натали Батали М -м -м, Возьмем с тобой Майки здесь Возьмем, наверное э -э -э Змейка Вьюна, я думаю Тут, видишь, ребят, тут у нас Хан Значит, что мы с тобой будем делать? Хан 56 уровня, ребят, если он пропишет По нашим слабам, может уронить но у нас есть майки Поэтому давай-ка я вот так вот попробую сделать Я вначале хотел его Бомбануть, а потом подумал Все, ну тут, ребят Когда Рафаэль берет провокацию в свои руки То враги просто Дрожат в страхе Понимаешь? Натика вам, понижение еще и атаки Все, все, все, ребятульки Расслабьтесь, да слэш, ну хорош Ну что ты, не понял что ли, а? Ой, ой, мамайки, ну хватит Ну, пумс упал Ну и Донателло, ну тут мы его не добьем, конечно же тут, <соценно> Вообще какой-то минимальный урон получил он Ну, а чего ты удивляешься Дони он сам по себе какой-то крепкий Сам по себе, у него какая-то врожденная, извини меня Защита Повышенная Как бы это его фишка Ну что, мы с тобой двигаемся И я думаю, да, ребят, мы с вами уже все гуни Две звезды Скоро будем с тобой тратить откаты Почему? Потому что мы практически всех своих Полуимбовых персонажей потратили Так, не дадут, да? Ну что же вы за люди-то такие Не даете мне 16-21 ну, ну пожалуйста но ну, мне надо буститься -�e Просто не могу, ребята, их сломать Никак не получается Я уже рулю 10 раз подряд и вот они стоят на своем и все Да шиш с ними Ладно, возьмем с тобой, наверное, Сандру Армагон, вернись, пожалуйста, в строй Да, мы сегодня с тобой отыграем буквально всех наших персонажей У нас как раз всего этого хватит Всех наших откатов Так что готовься Вот как ты думаешь, докуда мы сегодня дойдем с тобой, а? Вот нажми на паузу и в комментариях напиши мне почему-то кажется, что мы дойдем сегодня до мастера хотя бы одна звезда. А что скажешь ты? Мне очень интересно знать твое мнение. Так, 80-я позиция, ребята. 80-я позиция, да? Ну что же вы не даете-то мне? Не знаю, ребята. Вроде... Так, опять. Опять Миша, Маша. Они зачистили, да? Камни здесь, я смотрю. Нет, я ничего не против, ребят Я только за Но это редко, когда э, Никнейм один попадается тебе в течение 5-6 поединков Ну, ребят, вы не удивляйтесь Это же Армагон вышел на тропу войны с ним Шутки плохи, ты сам понимаешь Жалко, конечно, что сегодня кроме арены мы ничего не сможем с тобой поиграть Ну, я имею в виду именно в черепашках Так, 62-я позиция вот, наконец-то. 16-21. Саед какой-то. Ну ладно, саед, давай. За три, 4. Что-то у нас, кстати, ты заметил у противника 59 он даже 60 ранг еще не взял. В принципе, это хорошо, ребят. Для нас это вообще идеально. Натика. Просто как они падают, а, изумительно. Нет, же, конечно, это да И я соглашусь, когда один из подписчиков написал, что Армагон и Усаги Это просто атомная бомба Интересно, а если вот, например, мы с тобой получим кроликов, прокачаем их в плотиновую ранг Или, например, те же... Вот кто, интересно, сильнее? Кролики или Крэнк? Вот кто-нибудь может мне написать в комментах, ребят? У кого-то 100% есть взломка кто-то играет, наверное, или играл во взломку Вот кто сильнее? Кролики или Крэнк? Если знает, то пускай напишет мне в комментариях И также пускай сравнят еще туда же Армагона Обалденно Просто рассыпаются враги, как эти Ну, как я не знаю, как, как тряпочки разлетаются Разрываем их в кучах просто Слушай, а мы все близ... близимся с тобой Все внутри звезды А там уже и до мастера, как говорится, рукой подать, верно? Валерий Какой-то у нас тут будет с нами сейчас э, Драться Валерий Слушай, если мы даже с тобой не дойдем То только по одной причине а Причина эта проста У нас закончатся персонажи и все Как бы запал есть А персонажей нету Да Слушай, может быть нам... Нет, нет Усаги может не справиться С своей поставленной задачей Особенно если ему попадется Донателло Так, ну что там, какая? Ага, еще один бой, значит, да? И мы с тобой в лиге Сегунов 3 звезды 16-21 Ну хорошо, давай возьмем Амара Вот, вот, только сейчас Пошли 60 уровни, ребят только сейчас мы перешли и, соответственно, будем их укладывать баньки Всех. Табуном. Ну что ж, погнали. Хлоп. И в дамки. Так, отлично. Идеально. Другого и быть могло. Ну что ж, мы с тобой продвигаемся. И сейчас мы уже в Лигу Сегунов Три Звезды влетаем, ребят. С криками «Кия!» 90-я позиция, и мы с тобой продолжаем Опять Амар, ты посмотри-ка Опять Амар Да, персонажи у нас все меньше, меньше и меньше, ребята Ну, тут еще, наверное, на два боя максимум Да, значит, мы все-таки не дойдем до Лиги Мастеров К сожалению, но опять же, это не наша вина, ребят это вина того, что у нас просто не хватает персонажей А за откаты я не хочу, ребята, тратить Потому что все равно завтра нас скинут Единственная надежда, что не так низко 73-я позиция, да, получается? Окей Роби. Ну давай, Робби Раз, два, три Четыре И получается, да, получается у нас с тобой еще один бой И все, ребята Ну что ж, давай Погнали Валун летит и враг падает Замечательно Ну что же, давай последний поединочек с тобой проведем Местечко, ну мы с тобой до 50-го места 100% дойдем Даже, наверное, чуть-чуть повыше заберемся Так, кики, кики, е-мое Раз, два, три, четыре Точно всех отыграли Да, ребята, последний бой у нас Последний бой на арене И Влупляем Бабах Все Ну, я думаю, где-то будет 43 или 33 -е. Ну, что-то вот в этих рядах Давай посмотрим Ага, даже 40-я. все В магазине, что мы хотели в своем магазине? Да ничего, да? Задание у нас все выполнены Так, по испытаниям Это уже будет только завтра Но Тут написано, правда, два дня почему-то Так, здесь а, -а, а, мы здесь же можем с тобой немножко Пофармить Так, 50 жетонов Карта Бибобима Опять 50 жетонов Три золотых Вы серьезно сейчас? Вы, вы все что угодно дадите, да? Но только не то, что я хочу Ты прикинь Это <coughs> Это что сейчас было, ребята? За все мои попытки Что я сейчас и сколько их там я сделал По-моему, 6 или 7 мне не выпало ни одно ДНК на черепашек Это что за дела? Да это, ребят, несправедливо Так, у нас 24 тысячи, нам не хватит, да? Тут надо 30 -ка, как минимум Ладно, значит, пока мы с тобой никого не будем здесь повышать Ну что, пойдем сходим быстренько с тобой, наверное, жетончики еще набьем Сколько у нас их? 270 270 жетонов Плюс э, соточка, это уже 370 будет И еще соточку мы наберем как раз до соточки Еще, да, то есть 200 получается Слушай, ну 500 жетонов будет уже Это, кстати, хорошо Это очень хорошо Так, вот здесь 40, да, получаем Сейчас 60 Потом, по-моему, 80 И 100 Должно быть где-то так Ну, здесь тоже достаточно будет одного укуса, я думаю, да? Тем более он промахивается там еще было через постепенный урон Как ни странно Окей, двигаемся с тобой далее И... Так, 60 жетонов 40 и 60, это уже соточка Плюс здесь почти соточка Слушай, ну это неплохо Фарм жетонов вообще великолепен Так, Змейковин, какого уровня у нас? 60? Ничего страшного, ребят, здесь нету Ах ты, гаденыш Он понизил мне атаку, это плохо это плохо, но я надеюсь, что... Да, мы справимся Мы должны справиться Ну-ка, барабанная дробь Угу А если так? Есть! Отдуплился Ну что же, и последний, друзья мои, бой За 100 жетонов Вот он Четвертый эпизод, поехали Тут можно, в принципе, сделать, наверное, сразу тройной укус Здесь он, конечно, не понизит нам А, он броню снизил Ну не атаку, окей Давай попробуем Так, мы почти половину за у него отняли Так, а вот теперь он снизил нам, ребята Еще и атаку Ну-ка, давай так попробуем Мне кажется, здесь фейл, по-моему, у нас будет Ага ну-ка, валунчиком Так, он сейчас добьет Джастина Окей Поехали Ух, а почему? Блин, ребят, это плохо Промахнулся, да? Я. Yeah. Все, наша цель была какая? Забрать именно все жетоны Мы их все забрали Ну, на одну звезду это особой роли не играет Главное, соточку мы с тобой получили Итого у нас уже 550 жетонов Я считаю, что это неплохо, ребят Так, ну что, а мне за кадром нужно будет посмотреть рекламку Для того, чтобы взять, естественно, откаты 10 штук Они нам не повредят, они нам не помешают Они нам даже очень сильно пригодятся Ну что, вот такой вот коротенький сегодня бустик у нас с тобой был После моей, как говорится, работы так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам.